Всем добрый день! Хочу сказать несколько слов по курсу Дарьи Герлин и Антона Дробота, «Риэлтор профессии бизнес. Ну, во Во-первых, ребятам удалось структурировать весь бизнес-процесс, начиная от первого звонка клиенту и заканчивая сделкой. Это очень здорово, потому что раньше я такого материала, такой подачи материала нигде не, не, не э, встречала. Э, второе – это то, с какой энергией, насколько э, живо был подан материал, очень интересно, очень весело. И зарядил энергией нас настолько, что ну, вот полгода, желание работать э, пока не пропало. Я закончила курс в марте месяце, вот и а, на сегодняшний день а, продолжаю работать, и все хорошо, в принципе. А, единственное, о чем пожалела, что не взяла курс обратной связи, потому что, наверное, это бы немного ускорило процесс, а, поскольку пришлось разбираться во всем самой. Но с, хочу отметить, что реально первые звонки, первые заявки пошли, с, с, начиная с первого месяца выход, выхода в рекламу сайта. Вот. и Что еще хочу отметить, это то, что ребята не продолжают, продолжают нас не оставлять в покое по сей день. Постоянно нас просто заваливают различным материалом. Поддержкой проводят видеоконференции, что помогает нам двигаться дальше. Поэтому всем хочу пожелать удачи в работе, учитесь и достигайте высот поставленных целей. Всем удачи!